Поэтому, если вам интересно, то можете зайти, посмотреть, также оставить какой-нибудь интересный комментарий и лайк, обязательно. Вот такой вот жирный, или прижирный, видно нет, лайк желательно. Блин, у меня оператора нет, видите, мне приходится как-то вот изощряться, не выговаривают, и снимать себя для вас.